Итак, первый шаг. Первый шаг – это увидеть с высоты птичьего полета всю схему работы СБК в автопилотном режиме. В автопилотном режиме СБК работает в секторах, в, секторах, в которых зависает хронально. В одном из них, либо переступая, либо паре в какой-то, в наиболее благоприятный. Для того, чтобы сделать более энергоналичным жизнь СБК, ее нужно перевести в управляемый режим хождения по переступаниям через точки опоры, без затягивания процесса, без вот этих болот, на которых идет рассеивание. Значит, знание, умение активные действия и получение результат, положительного подтверждения в формировании положительных биологических обратных связей с формированием опыта побед и с приростом личной силы. Уже сам факт понимания того, как работает система и где основные локусы энергопотерь дает шанс исправить ситуацию. Если человек находится внутри карты, он видит только вокруг себя некий сектор, в состоянии все депрессивно, все плохо, в иллюзиях, в розовых очках все красиво, хорошо или какие-то свои надумки, бредки. в бла-бла-бла, хорошо в компании, в социальных взаимодействиях, в эмоциях. Человек реагирует на все эмоционально. И тратит на этом энергию. Но тоже не видит истины, не видит причин, нету знаний, почему это произошло, нету навыка решения проблему, не может выполнять короткие активные действия, а видит вокруг себя только некий эмоциональный порт. Людей, которые взбудоражены вокруг, все плохие, все гады, этих надо там подрезать, этим нужно ответить, этим нужно показать, кто в доме хозяин. В секторе эмоционирования такой вот ПМСный истерический способ реагирования. Чем отличается состояние эмоций? Вот верхняя половина или передняя половина – это внешний мир, это внутренний мир. Так эмоции – это состояние активации энергоресурса, направленный вовне. Это порыв, наружу пускается для того, чтобы внутри внешнего мира какие-то события совершать, реагировать. А состояние – это то, что человек внутри себя испытывает на уровне там души, своего внутреннего мира, то, что, говорится, чужая душа потемки. Вот его состояние не видно. Он может улыбаться, изображать какие-то эмоции, а внутри глубоко страдать. Так вот, состояние – это как бы эмоции внутренние невидимы, это более глубокие чувства. Если поверхностные и наружные эмоции этого сектора, то здесь это чувство. И может быть чувство глубокого удовлетворения от того, что ты можешь, что ты делаешь. А может быть чувство упадничества, уныния из-за того, что что-то не получается. И человек очень часто висит в этом секторе. Если вспомните арбалет электрохимический, то это сектор затаривания, формирования, перехода в седьмой дом. И дальше он становится более грустный, депрессивный. Вот это как раз его дом. Так вот, когда человек неосознанно находится где-то внутри карты, он не представляет, у него нет возможности выхода, у него нет вариантов решения проблем. Он не понимает, с чем связано его состояние. Он не понимает, почему к нему относятся люди так или иначе. Он не знает, что сделать для того, чтобы сбалансировать систему и стать уравновешенным. Поэтому сам факт того, что мы вылетели за пределы схемы и стали вне ее, говорит о том, что теперь мы не часть этой схемы. Что теперь мы вышли в вертикаль. Эта штука должна лежать. Это горизонтально. А мы в вертикали, сама ось этого арбалета. И когда мы отсюда, мы видим все сектора одномоментно. Это позволяет нам выйти вертикаль и наблюдать за тем, что с нами происходит на уровне горизонтали, на уровне там, социальных процессов, на уровне психики, на уровне состояний, на уровне событийных каких-то дел. Так вот, это первый шаг. Второй шаг – сделать этот процесс понимания, научиться отдавать отчет в каждый момент времени, где ты сейчас находишься. Завис ли ты, действуешь ли ты, эмоционируешь ли ты, разговариваешь ли ты. Но просто так вести внутренний разговор с самим собой – это впадать в сектор иллюзий. Поэтому мы должны сделать некий активный шаг, как конечный результат, который выходит за пределы схем. Потому что полученный результат, он уже вне схемы, он нам не интересен. Мы его достигли, получили. Поэтому факт осознания присутствия там-то и там-то должен подтверждаться неким физическим действием, законченным. Так вот, джойстик позволяет управлять, констатировать факт того, где ты сейчас в данный момент находишься находишься в состоянии иллюзий, в состоянии формирования мыслей, образов, завис, не принимаешь, не составляешь стратегию, не принимаешь решения, не начинаешь действия, подтверждаешь и дальше делаешь выбор, что тебе, как дальше поступать, крутиться ли до следующей точки опоры, собирать недостающие знания для решения ситуации, составлять стратегию, план и давать отмашку.